Приветствую вас, мои любимые подписчики, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерго-вибрационный гороскоп на неделю для козерогов. И, мои родные, этот прогноз общий для всех козерогов. Если вам необходимо индивидуально сверять свой курс с вибрациями нашей жизни, то вы можете заказать индивидуальный гороскоп на неделю, где мы рассмотрим такие сферы, как здоровье, отношения и финансы, или вы можете заказать гороскоп на месяц, где также по каждому дню мы рассмотрим одну сферу вашей жизни, вы можете заказать несколько таких гороскопов. Более подробно э, вы можете ознакомиться э, по ссылочкам под этим видео на нашем канале в YouTube. Переходите на канал, если вы в соцсетях, а, нажав в правом нижнем углу значок YouTube. Если вы на канале, то смотрите прямо под этим видео. А сейчас секреты, тайны для Козерогов, что же вас ждет на этой неделе? Мои родные козероги, всю эту неделю вы будете настроены на активные контакты с окружающими. Возможно, вы будете целенаправленно искать какую-то важную для себя информацию или для людей без содействия которых не сможете решить практически никакие вопросы, важно, чтобы вы сами направляли и контролировали свои контакты, в этом случае они будут достаточно выгодными, эффективными, они тогда не будут хаотичными, и вы сможете извлечь из этого много пользы. Наиболее важные встречи, поездки и знакомства лучше запланировать на будние дни, а также это хорошее время для любой учебы. Помните, что в этот период вы способны расширить и укрепить свои деловые и дружеские связи, восстановить отношения после размолвки, примириться с тем, с кем находились в конфликте. А вместе с тем, будьте осмотрительнее при контактах в конце недели и особенно на выходных. Не следует рассказывать о своей личной жизни никому, даже случайным попутчикам. Мир более тесен, чем вы можете себе представить. Ваши слова могут неверно истолковать и предать огласки, либо неверно передать. Также не исключены слухи и сплетни. Ну, если бы ваша персона не была интересна, то, наверное, не было бы и сплетен. Отнеситесь к этому более дипломатично. А теперь, что касается любовных отношений, то на этой неделе влюбленным козерогам предстоит действовать по обстоятельствам. Лучше избегать излишней правильности, прямолинейности и сдержанности как при ухаживании и флирте, так и при близких контактах. Потому что объект симпатии может счесть, что вы простоваты и с вами быстро станет скучно. Забудьте о том, что кажется верным вам и ориентируйтесь на эмоциональный тон момента. Идеальный день это 21 февраля, можно направить ситуацию по нужному вам сценарию и при этом обставить все так, вот как естественный ход событий. Что касается финансов и карьеры, то козероги на этой неделе могут преуспеть в работе в том случае, если будут держать под личным контролем наиболее важные дела. Не следует никому делегировать свою личную ответственность а, за результаты работы. Если вы хотите получить максимально высокое качество, то делайте все самостоятельно. Также это хорошее время для контактов и знакомств по вашей Личной инициативе прежде всего. И опасайтесь тайных недоброжелателей, которые могут попытаться навредить вашей деловой репутации. Сплетни и слухи возможны на этой неделе, как в личном плане, так и в плане бизнеса или карьеры. Будьте аккуратны и пусть посплетничают, они же добавят вам энергии, относитесь к этому дипломатичнее. Ну что, мои родные, я желаю вам самой прекрасной недели, я желаю вам состояния счастья и изобилия во всем его прекрасном проявлении, и, конечно же, мы всегда рады вашему небольшому энергообмену, это лайки, которые вы можете показать, что вам интересно слушать наши прогнозы, а также репосты, благодаря которым сотни, тысячи, миллионы людей смогут стать еще более счастливыми. Представляете, всего одно нажатие на одну кнопочку соцсети, и уже миллионы людей с вашей помощью станут еще более счастливыми. Поэтому не скупитесь, лайкайте, делайте репосты, нажимайте на все-все-все соцсети, пусть люди станут более счастливыми благодаря вам и благодаря нам. И, конечно же, все вместе подписывайтесь на наш канал. Тогда вы будете получать оповещения о выходе новых гороскопов, новых рекомендаций, советов и вообще новых видео на нашем канале. И вы всегда будете в курсе событий. А с вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. И обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные. До новых встреч!